Как вы оцените данную систему? Очень круто Допустим, следующий этап какой-то будет в Уфе. Какие-то изменения в систему будут вноситься или просто учтешь какие-то ошибки и поедешь выступать с тем же самым железом?